Чем опасна подагра? Каковы ее основные симптомы и как снизить частоту приступов? В основе возникновения подагры лежит накопление мочевой кислоты и уменьшение ее выведения почками, что приводит к повышению концентрации последних крови. Кристаллы урата в форме мочевой кислоты откладываются в различных тканях организма. Клинический подагра проявляется ретидирующим острым артритом и образованием подагрических узлов (тофусов). Поражение почек также является одним из основных клинических проявлений подагры, наряду с артритом. На какие же симптомы следует обратить внимание, чтобы вовремя диагностировать заболевание, и какие меры стоит принять, чтобы избежать рецидивов и осложнений. Сильная боль в суставах – основной симптом подагры. Чаще всего она поражает сустав большого пальца ноги, реже – ладышки, колени, локти, запястья. Боль наиболее выражена первые 4-12 часов, но после того как она стихает, дискомфорт в суставах может длиться неделями. По мере развития болезни приступы длятся дольше и затрагивают больше суставов. Пораженные суставы краснеют и опухают, их движение ограничены. При отсутствии лечения симптомы со временем будут лишь ухудшаться. Специалисты настоятельно рекомендуют при боли от суставов их опухание и покраснение, как можно скорее обратиться к врачу. Среди факторов риска развития подагры – богатые мясом и морепродуктами рацион и употребление напитков с фруктозой. Все это способствует повышению уровня мочевой кислоты. В зоне риска находятся люди с ожирением. У них организм вырабатывает больше мочевой кислоты, а почки хуже ее выводят. Подагру могут спровоцировать некоторые заболевания, Диабет, болезни сердца и почек, метаболический синдром. Также ее развитию может спровоцировать ляты лекарств. Тиазидные диуретики используются при гипертонии, низкие дозы аспирина. Все это способствует повышению уровня мочевой кислоты. А на риск влияют и препараты, препятствующие отторжению органов при трансплантации. Любая операция или травма повышает риск развития подагры. Также он повышен у людей в семейной истории боли подагры. Болезнь чаще возникает у мужчин, так как у них в целом выше уровень мочевой кислоты. Но после менопаузы он поднимается и у женщин. У мужчин подагра развивается в более раннем возрасте – 30-50 лет, у женщин же в основном после менопаузы. У некоторых людей проявления подагры могут быть единичными, другие же сталкиваются с ними по несколько раз в год. При отсутствии лечения суставы постепенно разрушаются. Кроме того, без лечения подагра может привести к образованию подагрических тофусов, отложению кристаллов мочевой кислоты в мягких тканях. Сами по себе они безболезненны, но при приступах их содержимое может разжижаться и выходить через свищи. Также тофусы могут вызывать воспаление в околосуставных сумках и сухожилиях. Опасна нелеченная подагра и повышенным риском образования почечных камней. Тем, кому не посчастливилось получить такой диагноз, врачи советуют в периоды ремиссии пить больше жидкости, ограничивая себя в напитках, содержащих фруктозу. Белок лучше получать из нежирных молочных продуктов, а потребление мяса, рыбы и птицы придется ограничить. Стоит поддерживать здоровый вес, однако резкого похудения лучше избегать оно может временно повысить уровень мочевой кислоты в организме. Под агрой страдал один из самых могущественных королей – Карл V. Это установили исследователи из Университета Барселоны, проанализировав мумифицированный королевский мизинец. Анализ ткани показал наличие иглообразных кристаллов, отложений мочевой кислоты. Карл V, по всей видимости, отличался прекрасным аппетитом. Особенную слабость питал к мясным блюдам. Он умер, как считается, от малярии, но до этого подагра измучила его настолько, что король отказался от своих далеко идущих планов и короны. В частности, приступ подагры заставил императора отказаться от попыток вернуть Франции в город Мец, где позже королевская армия потерпела поражение. Подагрой страдали многие короли, ибо их рацион составляли в основном мясные блюда. Надеюсь, видео вам понравилось. Если есть чем поделиться, пишите в комментариях. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал.